Всем точных прогнозов, успешных ставок и мирового футбола. С вами ФИФА прогноз. Очередной выпуск. Для вас, как всегда, здесь играют и предсказывают такие мощные футбольные экстрасенсы. Игорь Белоного и Роман Принцков. Игорь, здорово. Ром, привет. Давай, кем сегодня играем? Что за матч вообще? Какая лига? Короче, анонсируй. Сегодня у нас чемпионат Италии. Битва лидеров Милан против Наполи. Первое место против. Третьего места и, наверное, ну, один из главных матчей этого уикенда. Крутая вывеска у нас сегодня. Да. А давай посмотрим, что по букмекерам. Может, такие же коэффициенты крутые? Так, давай посмотрим. Букмекеры считают фаворитом Наполи. Да, вот 2.32 дает 1xbet, 2.20 фонбет. Mm, а Милан 2.31 дает. Да, Милан 3.12, 3.15... И 2.96. Не особо верят в Милан, хотя они лидеры чемпионата. Да, странно, действительно. Интересно, почему? Так, ну вот мы посмотрели, там нет пары игроков у Милана. Да, у Милана они Мусаки. сыграют Мусакио и Лиао. Да. после, потому что когда играли Лигунацио, там травмировался, по-моему. А что, Мусакио не играет? Я вот, к сожалению, такой инфой не обладаю. На ничью 3.64, 3.52 и 3.55 соответственно ничью вообще не верят. Ну, да. Хотя в матче Манчестер-Сити-Ливерпуль у нас был тоже там ничью абсолютно не верили, но они сыграли 1-1. А, не не сыграли... так, как мы 4-1. Да, тут мы единственный раз во всей истории ошиблись. Да, в истории нового сезона нашей программы, потому что прошлый матч у нас зашел. Поздравляем всех тех, кто поставил на сборную Турции. Разумеется, против сборной России ставить, конечно, такое себе. Но, ребят, как бы мы дали прогноз, вы нас послушали, и вы смогли. Вы смогли поднять что-то с букмекерских контор. Надеемся, что и сейчас наш прогноз тоже будет верный, потому что сейчас мы играем в восьмой тур серия на милан Понеслась? Поехали. Понеслась. Так, все, начался у нас матч. На Как? На играет дома, напомним. И тут сразу Милан идет в перехват. Ну причем, может, с самого начала получится что-нибудь придумать, а? Нет. Да, нет, пока. <сиск institute> А не судьба. Начало пока явно за Миланом. Я пока даже не знаю какого цвета форма у Донаруна, так что дай бог и не узнать тебе какого цвета у него форма. Не, не, не, не, нельзя, нельзя, нельзя двигать, нельзя он сейчас узнает. О, зелененькая, ну все, ну все, и штрафный удар. Так, синие. Вот, наверное, да, вот тут левоногий. Болезнь. О, ну, о, да. Так. Продрался Милик и вот. У... -ой. Ой, ой ой ой ой ой чё за пушка-то страшная. Неплохо. 1-0 на 20-й минуте. Милик забивает. Хорошо комбинирует. Хороший, в принципе, удар Салимакерс наносил, правильно что прочитал? Да, да Салимакерс. Ну-ка, Ребич, 1-1. Хорошо, хорошо, владел Милан мечом, так что вполне логично. Так, Ибрагимовича пустить нельзя. Ибрагимовича нельзя, вот Кисье который, блин, кривую передачу дал. Надо было на ребиче. Он там один стоял, тусовался. И, да, лосана. Нужно выбегать. И вот так. Два. Это дрис смертенс у нас отличается. Неплохо. Ну, в принципе, для первого тайма... Ну, я бы не сказал, что для первого тайма прям такой явный счет. Два-один. 1-0 в пользу Наполе или хотя бы 1-1 Не, вот 1-1 было бы максимально справедливо Потому что в целом Пока явного фаворита Не видим Так, ну вот можно сейчас Делать 3 Да, можно сейчас стать прям явным фаворитом Дрис Мертенс Мертенс Да, дубль оформляет, 3-1 глу 3-2. То есть сейчас, по сути, по попытаемся вывести к ничьей в первом тайме. Если успеем, конечно, это сделать. Ну, нет. Нет. нет, не успеваем. Первый тайм у нас остается за Наполи. Счет пока что 3-2. Давай статистику смотреть. Так, ну, статистика по ударам в целом равная. Владение вот за тобой. 53 на 47. По отборам тоже. По отборам, да. Ну, Милан играет в гостях, им надо играть более агрессивно. Ну да, но в целом матч пока равный. Да. Ну да. что, посмотрим, как у нас будет тайм второй. Камбэчить. Так, Хорошо. ой Ой-ой-ой, вот это просто подарок сейчас был. Вот это подарок. Здрасте, распишитесь, пожалуйста. ну Нам четвертый тут забьем, вы не против. Да, 4-2 милик. Вижу, открывается 4-3 сделает 4-3 Побороться, ну, Милик, побороться Нет, нельзя, забираем Отличная передача на Ибру Вижу, то, что открывается Ребич И бьет в дальний угол 4-4 Да, как-то сейчас вот ну, Понятно, как Оставили Опять Ибрагимович. Ребич. Открылся. Отлично. Ушел от. Куна! и Изобил! Изобил! Что? что? 5-4! Отлично! Это что, это что сейчас такое было? Пересмотреть вообще? хочешь, да? Ну, пожалуй, да. Давай посмотрим. Так, вот, ну, вот передача. Здесь. Доборолся. Вроде бы отошел. А, рикошетом. Да, отманулся. Куасана. Его сам побежал. а здесь защитники точнее oh, yo, yo, yo. полузащитники попытались сохранить оба сразу все руки за голову лежать 5-5 ну такого счета конечно не будет ну да но ничейка пока что срабатывает Ребич. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, зашли в штрафную. Передача, удар. Ну, добей. Серьезно. На, это даже засчитано, как этот. Оффсайд. Оффсайд. у концовка валидол. Вообще. Так, 5-5 у нас заканчивается матч. Давай посмотрим на статистику. По ударам перестрелял, по ударам створ перестрелял, по владению мячом перевладел. перевладел, по отборам Переотбир... тут, извините, к сожалению. А, переотбирал я. По офсайдам это ваше, по угловым мое. По точности ударов у меня, по точности пасов у вас. Ну, в принципе, максимально равная игра получается. Да, вот согласен, Максимально согласен. равная и, скорее всего, реально ничейка все-таки сработает. Да. Можно, конечно, 5-5, ну, вряд ли будет, конечно, ребят, поэтому тотал больше там, 7 не нужно ставить, но 2-2, в принципе. 2-2, да, почему бы и нет? Да, и... все-таки очень интересный матч у нас получился. Да. Прям вот под, один под, Прям. с таким счетом, конечно. Ну и такими интересными командами очень круто было поиграть. Наш прогноз, то, что будет ничья, 5-5 это будет или, ниже, или меньше счет, это уже будем посмотреть, но наш прогноз именно 5-5, а вот верить нам или нет, это уже зависит от вас. Но знаете то, что здесь самые правдивые прогнозы на футбол. Возможно, скоро будет на хоккей, на теннис, на пинг-понг, на керлинг, Ух ты. Ну, на шорт-трек. Да, например, ну... Керлинг 2021, например, uh -huh. так физику этот камни еще проделать, если хорошо будет. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Еще увидимся. До скорых встреч. Пока.